Петля-друпер или подвесная петля используется на многокрючковых рыболовных снастях, завязывается в середине длинной лески и образует петлю под прямым углом.